Все, поехали. Fight. Кто получил контакт с ножом, идет мертвяк. Так, получили контакт. Отвалили. Настя отвалила, отвалила, отвалила. Так, стоп, стоп, стоп, стоп. стоп. Это уже было и достаточно травмоопасно. И, Саша, ты переиграл. Ты его башкой воткнул в поле. Это не есть гуд. Ну, поехали. Серега получил. Ножом в мертвяк беги. Побежал, мертвяк! Побежал, побежал! Побежал, мертвяк! Настя побежала! О, все, Сань, просто не выпускай их из мертвяка! Парни, Итак, постепенно толпа начинает вырабатывать логику и стратегию, как же все-таки толпой один с ножом окучивается. А ножевик знает, как их надо контролировать. Я постараюсь громко для всех донести, плюс это зрителям будет достаточно интересно. опа она заломали, заломали лося. Саша, а все, ну твоя задача была выполнена Не, у вас нет задачи забрать нож Вам достаточно просто повалить или просто как бы обнять Так, чтобы он не мог двигаться В общем и целом Подопытный Александр в майке Райт делал все правильно Если в этом упражнении включить позицию жертвы, как у нас действовал Первый боец ныкался по углам и ждал, когда на него толпа налетит Это заветный проигрыш если самому включить хищника и пойти их всех опиздюливать одного за одним, то, собственно, можно дойти до той ситуации, когда из мертвяка по одному просто встречаешь и обратно загоняешь. Вот так вот, собственно, ножевики развлекаются.